Здравствуйте, с вами Петров Александр и канал Сады Вселенной. Мы находимся в очень интересном, уникальном месте на Куршской косе Калининградской области. Место называется Танцующий лес. Здесь очень много причудливо изогнутых деревьев. Некоторые из них похожи на букву альфа, некоторые спиральные, некоторые похожи на лиру или другие искривленные формы. Какие-то деревья лежат. Ну, в общем-то, версий выдвигается достаточно много. Что это, почему это произошло, почему это на таком ограниченном пространстве. Но ну, об этих версиях сегодня и поговорим. Есть версия, что здесь вливали топливо авиационное, и поэтому земля заражена или отравлена. Есть версия, что здесь какая-то геопатогенная зона есть более научные версии о том, что здесь работал побеговьюн или другие насекомые вредители, которые заставляли изгибаться веточки или стволы сосен есть версия о том, что здесь в районе этих искривленных деревьев бьют родники, очень близко подходят воды и в общем-то вот поэтому деревья искривляются сразу скажу, что меня, когда я первый раз сюда попал и увидел все это, поразило несколько вещей, во-первых все искривления, аномальные искривления заканчиваются на высоте человеческого роста или ниже То есть по колено, по пояс, максимум в человеческий рост Дальше начинается искривление природного типа Просто вот небольшая волнообразность ствола А чаще всего деревья с вот такими аномально изогнутыми стволами В дальнейшем просто растут ровно и нормально Во-вторых, очень компактное расположение этих деревьев они ограничены фактически дорожками, чего не было бы, если бы здесь была геопатогенная зона, или если бы здесь разливали топливо, то уж вряд ли разливали бы его, ориентируясь на дорожке. В дальнейшем я покажу, как я это увидел. Вряд ли бы какой-либо вредитель распространялся бы только... В пределах этих дорожек и не дальше. Ну и еще одна вещь. Между деревьями искривленными стоят вполне себе ровные, что тоже не было бы, если бы была патогенная зона или если бы действовал вредитель, он бы ушел. Уж съел так съел или если бы здесь сливали топливо опять же все деревья были бы отравлены здесь брали анализы почвы никаких сейчас э, неприятностей ядовитых веществ не обнаружено а есть версия что какие-то микро землетрясения или макро землетрясения могли этому способствовать но опять же тогда бы ровные деревья не должны были оставаться ровными и в целом ровные деревья портят всю картину большинства вот этих вот версий потому что ровные деревья не должны были оставаться ни при сливе топлива, ни при вспышке вредителя, ни при геопатогенной зоне. Можно с этим поспорить, но я как человек с биологическим образованием, честно скажу, я не представляю, как одно дерево может быть подвержено воздействию распространенному на площади, а второе не подвержено. А у меня версия своя. Версия достаточно интересная, на мой взгляд, а исходящая из того, что я бы сам смог вот такой танцующий лес сделать в течение 3-4-5 лет на участке молодого сосняка. А эти сосны посажены после войны. Это советская посадка. И эти посадки 1953-1957 57 годов по одной версии, по другим справочным данным 1961 -го года посадки, но в любом случае это послевоенные посадки, я предполагаю, что был веселый лесник, который взял себе один-два квартала, и просто молодые сосенки, которые росли там по колено, по пояс, максимум по грудь, где-то отрезал, где-то загнул, где-то закрутил. Сосны очень пластичные, очень гибкие культуры. И в принципе, если отрезать верхушку и часть боковых веток, выпустить одну ветку, эта ветка, тенясь к свету, в дальнейшем вырастет вот таким изогнутым стволом. Если закрутить эту ветку к стволику, в дальнейшем она, тенясь вверх, вырастет буквой Альфа. Если ее обвить вокруг вертикальной опоры, она пойдет расти спиралью. Собственно, ничего в этом сложного, технически сложного, нет. Одни из самых известных деревьев танцующего леса уже огорожены, и, к сожалению, погибшие оба. Дерево альфа, оно же дерево-кольцо, и дерево лира, оно же дерево-рогатина. В принципе, тоже очень легко такие деревья получить а, при помощи загибания, либо обрезки, обрезки а, вершины, загибания боковой ветки, и дальше боковая ветка пускается расти в качестве основного ствола в данном случае. Отрезается центральная часть, две боковые ветки пришпиливаются к земле и дальше идут расти. Тоже деревья отстали в росте от ровных, которые находятся между ними. Вот, например, вот это вот, вполне себе ровное, нормальное дерево. И эти деревья погибли, в том числе и от затенения, но и от человеческого фактора. Через дерево кольцо пролезали, бытовало поверье, что. Тот, кто сквозь него пролезет, тот исцелится от всех болезней, ну и прочее. А рядом с деревом-кольцом есть еще одно очень интересное изогнутое дерево. Его сделать, но ну, немножко дольше. Из трех-четырехлетней сосенки, убирая верхушку, оставляя только одну боковую ветку, выпустить ее за год-за два вертикально и дать разветвиться, убрать ее верхушку, и оставить боковую ветку, растущую в противоположном направлении. А дальше эту боковую ветку отпустить. И это дерево продолжает расти дальше вверх. Тоже буква Альфа на высоте 70-80 см от земли. Такое можно сделать двумя способами. Просто изогнуть ствол, сосны очень гибкие, и привязать верхушку к колышку. Она примет это положение через пару-тройку лет она закрепится в этом положении. дальше ствол становится снова вертикальным. Второй способ отрезать верхушку и отрезать все, кроме одной боковой ветки. И эту одну боковую ветку точно так же подвязать колышку. Вот и вся премудрость. Дерево-петля. Уникальное, пока живое. Это дерево, скорее всего, отрезана верхушка, пущена боковая ветка и, возможно, подвязана в этом месте колышку. Вот три очень интересных дерева, близко друг от друга. И можно обратить внимание, что у всех у них присутствуют заросшие спилы. То есть у всех у них пошли боковые ветки. Эта боковая ветка, скорее всего, была отогнута. Все остальные были отрезаны в процессе или позже уже отсохли, как здесь была ветка. И боковая ветка пошла расти. Здесь, возможно, ее закрутили вокруг какого-то вертикального кола спиралью. И вот эта спираль пошла расти. Опять же можно обратить внимание, что рядом с изогнутыми деревьями стоят совершенно ровные прямые, буквально вокруг, достаточно ровные. И эти изогнутые деревья отставали в росте и в результате тоже погибли от затенения. К сожалению, самые причудливые, самые интересные деревья танцующего леса, они либо погибли, либо на грани гибели. В связи с тем, что сосна очень светолюбивы и просто отстают в росте, затеняются более высокими, ровными деревьями. Здесь очень небольшой был изгиб, который, собственно, по мере утолщения дерева превратился в такой набалдашник. Но на самом деле это действительно изначально был изгиб в виде буквы «Альфа». Но сейчас это уже просто вот такой шарик на ножке. Когда-то она была закручена. И пошла расти. Дальше растет нормальный, хороший ствол. Достаточно интересны деревья спирали, которые изогнуты так, как будто они стоят, когда-то опираясь, стояли на вертикальную опору. То есть, если бы я был таким лесником и захотел бы так подшутить, я бы поставил вертикальный кол, вокруг него обогнул, подвязав стволик сосны, через какое-то время отпустил бы. Стволик, уже принявший нужную мне форму. Таких здесь деревьев несколько стоит. Вот, например. Опять же, я бы, наверное, воткнул вертикальную опору кол или 2-3 кола шалашиком. И вокруг этого кола или кольев закрутил бы дерево. Дальше вновь растет вертикально, как и все остальные практически в этом танцующем лесу. С одной стороны очень много изогнутых деревьев буквы, Альфа, спирали и так далее. А с другой стороны, через дорогу, ровный строевой лес. Ни единого изогнутого дерева. Чего тоже не могло бы быть в случае какой-то геопатогенной аномалии, а также в случае нападения вредителей. Скорее всего, здесь был просто один квартал или пара кварталов, которые были вот таким образом, вручную, на мой взгляд. Изогнутые. Дорожка это достаточно древняя, она идет дальше на дюну круглая и дюну планерная. С этой стороны аномально изогнутых деревьев достаточно много. Здесь, смотрите, все прямое ровное. Ни одного аномально изогнутого дерева нет. Итак, еще раз перечислю факторы, на мой взгляд, в пользу рукотворной версии танцующего леса. Все искривления аномальные заканчиваются на высоте человеческий рост или ниже, то есть то, куда можно достать было руками. Ровные деревья между искривленными, причем часто достаточно много ровных деревьев между искривленными. Четкая локализация в пределах 300-400 метров стволы в дальнейшем растут вертикально или с отклонениями, но отклонениями не отличающиеся от обычных природных. То есть я все-таки думаю, что если бы кто-то захотел сделать это рукотворно, технически ничего сложного в этом нет. А это Тверская область, сосновый бор. И вот в этом сосновом бору, в тени крупных, больших, старых сосен, растут вот такие вот прогонистые, тоненькие, мелкие сосны. Вот эту сосну можно загнуть в кольцо. Она достаточно тонкая и достаточно гибкая чтобы быть загнутой. Привязать лучше колышку. Вот эту загнутую часть. Например, изолентой. Можно веревкой. Изолентой я липким слоем наружу привязываю. Вот таким образом. Если я теперь выгну наоборот, наверх, ко второму колышку привязав, у меня будет сосна в виде буквы И, например, да, или Н. Если я сейчас сюда загну кончик и привяжу кончик к самому стволику тоже липким слоем наружу, то у меня будет сосна в виде кольца или в виде буквы Альфа. Для тех, кто не совсем знаком с принципом роста деревьев, скажу, что деревья нарастают не как в мультфильмах, основанием. И это кольцо со временем не будет подниматься вверх. Оно останется там, где есть сейчас. Все деревья нарастают только макушкой, ну и боковыми ветками. Соответственно, макушка теперь пойдет расти и образует прямой или наклонный, чаще наклонный ствол. Естественно, что мне нужно убрать лишние ветви как живые так и отсохшие чтобы это кольцо у меня было наиболее в оптимальном виде вот вот один из вариантов дерева альфа или дерево кольцо его верхушка теперь пойдет расти вверх как видите она находится гораздо ниже чем верхушки окружающих сосенок теперь она находится в проигрышном положении и если здесь оставить более высоко расположенные более высокие сосенки то они перегонят ее и конечно же она будет в более загнанном, в более чахлом состоянии будет черном теле соответственно лучше либо отсадить другие деревца чтобы дать ей свет либо тоже загнуть их, чтобы они были примерно в одинаковых условиях. Эта макушка теперь пойдет расти. В дальнейшем ее лучше всего привязать к вертикальной или наклонной опоре. И вот вам простейший способ сделать дерево альфа или дерево кольцо. А вот из этой небольшой сосенки можно сделать спираль. Поставили крепкий кол и обернули. Несколько раз, хоть по часовой, хоть против часовой стрелки. Вот таким образом по спирали. Точно так же привязываем верхушку здесь, закрепляем. И вот у нас дерево растущее как она растущее по спирали. Через пару лет кол можно убрать. Опять же, для тех, кто не слишком знаком с закономерностями роста дерева, надо сказать, что деревья принимают ту форму, которую вы им придадите. Отклоните вы побегали или верхушку, через год-два они станут именно горизонтальными, если их отклонили до горизонтали. Подтяните к вертикали, станут вертикальными. Если вы какую-то из этих веток захотите сделать верхушкой, можете ее привязать к вертикальному колу. Через год-два... Она примет вертикальное положение и станет верхушкой. Точно так же вот это дерево через пару-тройку лет примет, утолщившись, положение кольца. Можно будет уже снять обвязки. И в этом положении дерево останется, продолжит нарастать именно макушкой. Точно так же, как в положении спирали останется вот это деревце. Вот это сосна. Для получения более широкой спирали мне лучше было бы поставить 2 или 3 палки. две или три опоры шалашиком. И вокруг них уже закрутить эту сосенку. Дело в том, что когда сосна будет утолщаться, спираль будет читаться все меньше и меньше. Но в принципе вот и такие закрученные вокруг одной опоры сосны там есть. Я уже говорил, что танцующий лес... Изогнутые причудливые деревья на Куршской косе постепенно погибают, потому что они находятся под кронами более высоких сосен, и некоторые из них уже, к сожалению, ушли в прошлое. Я думаю, что вполне возможно, вполне по силам восстановить такой танцующий лес и на Куршской косе, и в других местах, чтобы эти достопримечательности радовали всех людей. Всего вам доброго! С вами был канал Сады Вселенной, и я Петров Александр.